Знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа Без антракта. Доброе утро! Не в студии Радио Болтком», а в Зуме. С благодарностью студии и звукорежиссера Евгению Копейну, программа Без антракта, я и ведущая Евгения Шерменева. И в гостях у нас сегодня директор, руководитель фестиваля международного и сейчас мы поговорим о литовской программе фестиваля Сиренас, который проходит уже долгие годы, долгие годы в Вильнюсе. Кристина Савицкеня. Да? Правильно я сказала? Да, да правильно. Ударение ну, правильно сказала, потому что мы всегда с тобой были только Кристина и Женя, и поэтому я думала, как тебя сегодня представить и не ошибиться. Спасибо тебе большое, что ты согласилась поговорить, потому что ну, для меня это очень важный фестиваль. Я сейчас сделаю небольшую вводную, расскажу почему и как. Когда я еще работала в Москве делала фестиваль НЕТ, то фестиваль «Средненность» был одним из тех, на которые я постоянно ездила. И это была такая и дружба, и уважение, и даже сотрудничество, потому что мы когда-то привозили вместе какие-то спектакли. По-моему, по-моему, «Костылучи» мы возили на три страны, и вот в том числе было, было такое сотрудничество. И я очень... Любила и спектакли, и, смотрите, и э, литовский кейс обязательно не пропускала, чтобы знать все, что происходит в Литве. Сейчас у меня немножко другая ситуация, я смотрю в течение сезона все спектакли, но, тем не менее, возможность увидеть в короткий срок лучшие спектакли, которые составляют, ну, самую интересную, наверное, картинку, выборку такую, да, э, современного литовского театра есть вот как раз в период вашего фестиваля, и это очень здорово. Вы одними из первых, по-моему, в Балтийских странах начали это делать много лет назад. И это очень важно. И вы собираете еще международную программу. Скажи, пожалуйста, фестиваль ведь проходит с 2004 года каждую осень в Вильнюсе. Да, да. да я предупрежу, мы будем, я буду говорить на русском языке, Кристина будет короткие слова отвечать на русском но когда будет что-то рассказывать, она будет говорить по-английски, и я буду переводить э, на русский язык, чтобы мы все понимали. Для меня важно да, рассказать да. про этот фестиваль рижской э, русской язычной аудитории. Меня слушают еще и э, латышские коллеги, потому что мне кажется, что мы сейчас поговорим о том, что точно нельзя пропустить, а стоит купить билет на автобус или сесть в машину и приехать к вам в гости. Спасибо, спасибо, Женя. Я, я извиняюсь, что я, у меня русский такой ломанный, и когда надо говорить о работе, мне очень тяжело, тогда я перейду на английский, но я все понимаю очень хорошо, и, и просто надо еще побольше говорить по-русски, чтобы... Uh, да, да. <смех> uh, И очень спасибо за приглашение, вот за такие uh, красивые слова про фестиваль. Да, ну вот мне кажется, что это один из тех фестивалей в Балтии, про которые знают все. Вот я сейчас нахожусь сама на фестивале в Румынии, в городке Пятрунямц, и тут все передают привет. Uh, вчера встретила Беатрис Пикон-Вален, которая сказала, «Ой, я была в последний раз на сирене столько до пандемии». Ну вот, это тоже тема, потому что последние годы, конечно, с фестивальным движением во всем мире было очень тяжело из-за пандемии. И, как я понимаю, у вас тоже был перерыв. Uh, before, just before the pandemic and uh, in 2020, uh, I happened to be in Iran when uh, in the festival, also the Iranian festival in Tehran when the pandemic broke out and Iran was one of the first places and uh, it was uh, incredibly clear for me from the beginning that uh, they, in that year we are not going to have a normal festival. So when um, a lot of festivals in March, they were still planning that they will have a normal festival in the autumn. I was sure it's not going to happen. So we cancelled the whole program uh, and uh, we applied for the uh, local uh, uh, Council for Culture. Мы просили их позволить нам изменить программу, и мы провели открытый опрос для литвий артистов, чтобы сделать все пандемическое перформансы. Сейчас я это расскажу, да, что... Вы не отменялись. В двадцатом году весной ты сама была на фестивале в Иране, когда все это началось, и стало понятно, что все будет трудно, и все фестивали сначала, все перенеслись на осень, думали, что переживут какое-то время, и все стало очень концентрировано, но потом мы все знаем, что и тогда этого не случилось. Но вы приняли решение, что вы ничего не отменяете на осень двадцатого года, и... В девятнадцатом у вас был обычный выпуск фестиваля, а в двадцатом вот вы приняли решение, что вы просто перестраиваете свой бюджет и придумываете вместе с литовскими командами специальную программу для фестиваля, которая будет удовлетворять условиям показа. Я так понимаю, что что-то было на улице, что-то было в каких-то специальных показах, там путеше... спектакле путешествия. Ну, в общем, в таком формате у вас был фестиваль. Но международная программа была ли в это время? Ведь тогда же ничего не летало. Нет. Да, там это пришлось все отменить. Хорошо, а в прошлом году вы ведь что-то делали. У вас же был открыт, по-моему, Литовский театр как раз не закрывался осенью. Это только в Латвии мы закрылись на один месяц, да, в октябре. У вас было 60-70 человек гостей в прошлом году, да, mm -hmm. из разных стран. Ну, то есть, да, для прошлого года, когда все еще были не очень уверены в том, что будет происходить, это, конечно, было такое сильное. Скажи, пожалуйста, ведь в этом году у вас программа, в этом году вы уже готовились как бы в нормальном режиме. Вы не предполагали ничего и не планировали никаких специальных замен. Вы просто делаете фестиваль так, как вы его привыкли делать. И в этом году у вас программа начинается с 22 да? с 20, 21, 21. С 21 сентября и начинается это, по-моему, литовским шоу-кейсом. Uh, we are starting with something which is called Baltic Drama Forum. It's a, uh -huh. uh, it's a conference event, which is an agreement between Lithuania, Latvia and Estonia, uh, of culture. То есть ваш фестиваль начинается с такого профессионального события, не зрительского, а профессионального для трех балтийских стран, uh, Балтийский uh, форум драм драмы, ну, драматического театра. И приезжают к вам гости из трех стран, я так понимаю, и, и литовские разные гости, и из Латвии, и из Эстонии. И в этом году эта э, профессиональная такая платформа, она базируется у вас на вашем фестивале, а так каждый год она меняется, да, она то в Эстонии, то в Латвии проводится, понятно. И потом у вас начинается литовский шоу-кейс, про который я хочу поговорить поподробнее, потому что это э, из-за того, что это организуете вы, а не сами театры, ну, как бы вы соучастники вместе с театрами показа этих спектаклей, то это шанс увидеть литовский хороший театр с английскими титрами yes yes absolutely true uh we are um, we have this uh, showcase uh, since 2004 so 19th time and we never had a budget for it mm -hmm. so it's it's uh, very much a collaboration between serrans and uh, all the theaters when the theaters are playing at their own cost the selected shows and serrans is providing curatorship Потому что у нас есть независимые кураторы и также международные гости. Мы приглашаем и проживание и так далее. с вашей стороны организация как бы сказать промо для этих спектаклей, да? промо на международную, на международную аудиторию. Приезжают специалисты, критики, продюсеры, директора фестивалей, директора других площадок театральных. И вы собираете много гостей для того, чтобы показать им, что происходит сейчас в Литовском театре. И да. вас в этом году 11 названий, я проверила. Uh -huh. <laughs> и вы показываете спектакли нового поколения режиссеров. Ну, не только нового, конечно, да, там будет и спектакль. В общем, прошлогодняя премьера «Оскара сокрушенного со и что-то еще, по-моему, такое, ну, не, -не, -не, не юное. Дядя Ваня, Дядя э, Дядя Ваня. Угу. Да. Это вообще спектакль, который поставил славенский да. режиссер в Малом театре. Это был длинный проект, по-моему, на всю пандемию, насколько я помню историю этого спектакля. Но это безоговорочно, все жюри премии «Золотых крестов» выделил этот спектакль. Он получил несколько номинаций, много, но и премии получил. Заметное количество, да. Это очень необычный, очень интересный спектакль. Вот, имейте в виду, дядя Ваня в Малом театре Вильнюса в рамках фестиваля «Сирена» с литовского кейса будет показан с английскими титрами. Вот просто необходимо ехать точно. Это какого числа будет? А, сейчас скажу. 24 числа, в Сентября. часов. Да, сентября 24. -го. Это э, суббота. Да, это суббота. Можно поехать на два дня в Вильнюс, посмотреть, что еще может быть днем за, -за, -за дети или на воскресенье, посмотреть, что-то будет в программе. Но дядю Ваню я очень рекомендую. Это очень необычный взгляд на чеховскую пьесу, очень современный. И что самое главное, вы увидите э, такую, ну, как бы сказать, идеальное воплощение Литовской актерской школы то чем Литва всегда гордится. Поколения разные, есть и взрослые актеры, и есть совсем молодые. Но мне кажется, это один из лучших спектаклей действительно прошлого сезона. Вот, спасибо вам за такой шанс, поэтому я отдельно это отмечаю. И есть несколько спектаклей молодых режиссеров. Вот ты можешь назвать имена, а я что-то, может быть, тоже прокомментирую. Вот почему у вас такой выбор этих имен, этих людей? Что, что so i want to say before everything what what is very important uh, is that i started uh, working as an artistic director of this festival in 2018 and one of the changes that i made uh, was uh, introducing independent curators for the Lithuanian showcase and every year these curators are different so sometimes uh, two people sometimes one but a new person or a new duet mm -hmm. Значит, ты ввела э, в ситуацию как бы, отбора шоу-кейса, ты ввела посторонних экспертов, да, у тебя есть куратор этого шоу-кейса, это не ты занимаешься как программный директор, ты не как артистик-директор этим занимаешься, у тебя есть международная программа, на которой как бы, ты формируешь и отвечаешь за нее вместе с другими, я так понимаю, участниками э, создания фестиваля. Но для литовского шоу-кейса ты приглашаешь каждый год разных кураторов. Это может быть один человек, это может быть два человека. Они могут в паре работать, могут сами каждый по себе. В общем, у тебя тут свобода выбора, я так понимаю, да? И кто в этом mm -hmm. году был кураторами? Uh, so this year it's and They are both critics uh, and uh, Their vision was uh, uh, to mix the uh masters uh of the the, the older generation uh, mature masters uh, mm -hmm. recognized with uh, uh more young generation and also experimental productions mm -hmm. В этом году два критика. Это Рамуна Багдавичути, правильно? Балявичути. Балявичути. извини, пожалуйста. И вторую даму я не, не встречала, не знаю. Влада Колпакайте. Влада Колпакайте, а, да. Потому что Рамуна, я читала книгу, которую она выпустила при Литовский театр несколько лет назад. Такой сборник был хороший на английском языке. Ее и еще одного театра Веда. И мне кажется, что... Ну, я подписана, и читаю, и мне вот это дает большой объем как бы, знаний о том, что происходит. И, конечно, это очень хороший, хорошая, удачная работа, когда это каждый год действительно ты приглашаешь разных людей, и они сами выбирают. И в этом году был принцип, что нужно отобрать в программу спектакли как тех, кто уже общепризнанный и известный в Европе человек, возможно, там, да, как Куршуновас, который много даже ставит, и также и молодых экспериментов, и, и, и, и спектаклей эксперименты. Даже может быть просто как компания, которая делала эксперимент, Правильно? То есть mm -hmm. у вас такая смесь yeah. получилась в этом году. Ну, как and, и есть те, uh, собственно. То есть, из молодых и экспериментов, это очень сложно, чтобы эмфасизировать что-то. Но для меня, лично, я люблю работа Артура Збумштейна who is a Big Pharma. Mm -hmm. uh, it's, uh, the same day as Uncle also. А, то есть можно соединить, mm -hmm. там есть возможность. Ага, хорошо. Значит, Артур Бумштейнас, это вообще он композитор, правильно? Изначально, саунд-дизайнер, композитор. Uh, и начал несколько, пару лет назад работать, да, сам специалист ставить перформансы, не только сам как исполнитель, но как режиссер стал работать. И mm -hmm. вот Артур Сбунштейн, для тебя, как ты отметила, для тебя это одно из важных событий, и оно тоже будет в субботу, то есть можно приехать посмотреть перформанс uh, Артурса, а потом посмотреть дядю Ваню. И это Big Pharma, я так понимаю, это спектакль, который был в этом сезоне, поставлен uh, в Паневежисе. и yes, On the same day, uh, there is uh, a very beautiful work of Camilla Gudmonaita, who I think is uh, this beautiful representation of the young generation of theater makers. Uh, she is uh, not working in the traditional way uh, at mm -hmm. all. Her uh, interest is in social documentary theatre and work with non-professional actors. Это Швенте, да? Mm -hmm. да. Mm -hmm. И в этот же день будет спектакль Камилы Гудманате, она как раз по словам твоим очень так четко репрезентует новое поколение создателей театра в Литве человека, для которого очень важны решения каких-то социальных вопросов, работа с документальным театром, работа не с непрофессионалами в профессиональном пространстве. И в этот же день, в субботу, будет показан ее спектакль прошлого сезона, тоже, который она сделала в театре Оскара, Сокраш, ОКТ, да? теперь не будем говорить, как он, он теперь все-таки называется ОКТ. Театр называется Праздник Швенте, и в нем участвуют пятеро непрофессиональных исполнителей. С различными а, особенностями, а, ну, как бы по здоровью. Да? Там, есть, там есть люди, которые. Ну, разные, я помню, что когда я смотрел спектакль, я смотрел этот спектакль. Он произвел у меня очень сильное впечатление. Это был один, наверное, из самых, знаешь, как трогательных спектаклей в моей жизни. Он, он, он сначала кажется немножко не очень понятным о чем, но потом он так затягивает и ты так включаешься во все, что происходит, что в конце ты просто понимаешь, как вот эта хрупкость мира, про которую мы сейчас все говорим в связи с войной, она в этом спектакле показана, по-моему, очень точно, о том, как, как, как необходимо быть рядом с людьми, слышать их, доверять, и доверять друг другу. Там такое доверие какое-то безусловное между ними, что это удивительный какой-то спектакль, удивительный. Я, я просто тоже очень рекомендую. То есть вы в один день собрали три спектакля, которые как-то надо умудриться посмотреть. Понятно? Ну да, потому что так удобно приехать на выходные в Вильнюс и как бы погулять по нему успеть и посмотреть на выбор спектакли. Ну, если вы готовы к каким-то экспериментам музыкальным, то, пожалуйста, вам Артур из Бумштейна, с которой... Делает, конечно, спектакли, связанные с, очень с музыкой, с саундом, с ритмом, с исполнением в этом, в этом, в этом отношении. И если вы хотите посмотреть, как люди работают, ну, мне кажется, просто в Латвии этого пока нету, Таких работ я не видела, вот как сделала, сделали э, праздник. И, и вот такой, придите и посмотрите, полноценный спектакль «Дядя Ваня по Чехову», в котором не изменено, Практически ни одного слова, ну может быть там чуть-чуть сделаны какие-то вставки отдельные, но по сути нет. И, но он такой современный, он такой чудесный отлично. А что в воскресенье? Скажи, пожалуйста. у ну да, потому что в этом году у Ка у нас большая программа культурных событий. Она началась еще весной. Это в связи с тем, что это столица культуры Европы. И, по-моему, там до сих пор есть Кентриджа uh, uh, выставка. Да? Она, по-моему, весь год стоит. Уильяма Кентриджа. Да, вот я была весной, но я бы вот еще раз сходила, потому что что-то я не успела посмотреть из-за того, что я машину не в правильном месте поставила. Но надо было бежать, парковку доплачивать. Вот. Но там на самом деле все очень удобно. Можно поставить машину на подземную парковку, весь день гулять. Это не стоит больших денег. И есть выставка и по-моему, еще продолжается. И вот, как я сказала, Уильяма Кентриджа, который имеет непосредственное отношение тоже к театру, потому что он театральный режиссер, помимо того, что он художник и перформансист сам по себе. Вот, и вы везете смотреть там два спектакля, правильно я понимаю, в Каунасе, один из которых будет совместная латышская работа. Да, так, у нас там два режиссера. Я извиняюсь, у реконструкция в театре, так... Это ничего страшного, да, я знаю, вас большая сцена готовится к открытию, да, да uh... Богу, скучаем. So, sorry about the sounds. Uh, uh -huh. But yes, on Sunday we have uh, one work of um, uh, Norbert Asiasinskas, who is a very young director. He just graduated with Jana Ross uh, from uh, the Academy. And he's uh, working in a very conceptual, different way, uh, completely against the tradition of Lithuanian theater, I would say. But mm -hmm. it's a very uh, interesting way to to see. And the second show, and uh, what is what you mentioned, is a, dire a performance directed by Walter Silis, the Latvian uh, director, at the National known as Drama Theater, <clears throat> and it's uh, also like mixing different languages, Lithuanian. Латвийский, русский, английский и так далее. эти более Значит, вы в Каунасе показываете, там тоже свой фестиваль в это время идет. Просто я так понимаю, да, что у вас там совпадение по срокам. И поэтому вы решили всех гостей собрать, посадить в машины, в автобус и увезти в Каунас на весь день из своего фестиваля где вы будете показывать спектакль один, спектакль который «Баул» называется, да, по-моему, днем у вас будет. Правильно я понимаю? Норбертса, вот. Да, да. да. да. Норбертас Ясинскас, да. правильно я сказала. Это в 12 часов в, в Камерном театре будет показан спектакль, за который он получил вообще-то премию «Золотых крестов», как, как, как бы, вот такой спектакль прекрасный. И он ученик Яны Рос, студент Яны Рос, она выпустила несколько студентов. И не, не он один участвует в программе, я так понимаю, что Эглиш Витковская это тоже. Да? Нет, она, да, не она не у Яны. Она, она. не у Яны. Она не у Это я уже немножко тут mm -hmm. припутала, ну, неважно. Но он один из тех студентов, которых она выпустила вот в самое недавнее время, и он только-только начал работать. Но за ним уже... Надо наблюдать, потому что все, что он делает, как ты сказала, это такой совершенно uh, противоположный метод работы в театре, такой немножко оппозиционный всему привычному литовскому, да? Да, да. Uh, uh, so we our Бунтарь curators, немножко, да? Вунтарен mm -hmm. немножко есть такой. Yes, our our curators this year they were saying that they are either choosing traditional Lithuanian theater work. Это дискуссия такая, которую mm -hmm. он ведет со своими учителями, как я понимаю, ну и с тем, на чем он вырос. Да, но я приезжаю, я приезжаю к тебе смотреть другие два спектакля. Я приезжаю смотреть «Чайку» в УКТ-театре. Это тоже новое имя, про которое мне все говорят какой-то очень интересный режиссер молодой и потом я буду смотреть как раз спектакль Эглишвидкуускайты в молодежном театре вот можешь рассказать про этот день тоже um, So this, uh, these two names that you have mentioned and these two people I think they are very much in accordance with the Lithuanian theater tradition and uh, they, they are probably a very good choice for people who love Lithuanian actors love Lithuanian directing and um, especially Jokubas uh, Brazis, the uh, Chaika. <laughs> uh, he just graduated from uh, academy uh, with a bachelor's degree uh, last spring, and this was his diploma work. And he's a student of Oskar Skoršinovas and works very much along this direct director's theater. Mm -hmm. the, the concept of director's theater. Um, for Agle, uh, who is presenting um, memoirs of a young man at the at youth theater on the same day, uh, she it's not her first work, and she's doing very also different, um, uh, more performative or more traditional. But this one is uh, really goes very much into the Lithuanian tradition of uh, theater making значит два спектакля, которые будут проходить в один день, тоже это 22 сентября, вот на которые как раз еду я, потому что я очень хочу посмотреть. Якубаса Бразиса, он студент, как ты рассказала сейчас, я буду говорить и от себя и от тебя. Он студент, закончил вот только-только академию. Он студент Оскара Сокращинова, и долгие годы, ну все это время работал с Оскаром как ассистент, работал в его театре с его, его актерами ну очень вовлечен в эту как бы, систему театра режиссера да, для него это важная составляющая. И как раз эти два, вот, два спектакля, вот «Чайка», которую он поставил, это новый вариант «Чайки» в Бокоте-театре, потому что старая была, которую много людей видела, и она была представлена во многих странах на фестивалях, которые когда-то поставил Коршуновас. Вот этот спектакль из спектакля Эглиш Виткаускайты, который она поставила в молодежном театре, это воспоминание молодого человека. И ты сказала, что она работает как раз очень тоже в литовском стиле, но ну, как бы очень литовский театр делает, как мы его понимаем, да, театроведы его там трактуют. Но при этом она делает и классический театр на сцене с актерами такой с актерской работой, с разбором с, с, с, с как бы с пьесой, работая с пьесой, так она делает и перформативное искусство. Вот, как бы она работает тоже в двух направлениях. И вот то, что будет показано а, сейчас на фестивале, это как раз больше про вот такой классический лит... литовский театр. Да? Скажи, пожалуйста, еще вопрос у меня такой. А, ну, я не буду говорить про спящих, я про них много рассказывала. А вот я ничего... мы сказали про швенты, мы сказали про Франкенштейн комплекс, это то, что будет в Каунасе, мы упомянули. Ну, еще будет один танцевальный спектакль, который тоже получил золотые кресты. Это компания компания Low Air из Вильнюса. Она довольно молодежная. Там вообще мне показалось, чуть ли не вчерашние школьники работают. И это спектакль, который называется Миту. Ну, то есть «Я такой же» или «Такой же, как ты» или, или что-то угодно. Это такой иммерсивный танцевальный спектакль, что необычно, который играется в пространстве с разными помещениями. Ты можешь передвигаться и следить за разными участниками. Иногда они собираются вместе. Я просто видела и расскажу, потому что это один из самых моих любимых спектаклей прошлого сезона в Литве. И это очень такая... Ну, необычные, с одной, стороны, с одной стороны, необычные истории для зрителей, но, конечно, привычная истории для критиков театральных, которые много видели и знают, но в не столько какого-то такой искренней работы и очень честной работы молодых танцоров, что она, конечно, не отпускает, вот я вспоминаю их всех. Она, она ну, это, это очень завораживающее зрелище, именно потому что они очень честны друг с другом и со зрителем. Вот, так что мы поговорили с тобой про Литовский театр, и у нас с тобой еще есть 10 минут коротко рассказать про интернациональную программу. Да, But also she worked with the uh, uh, director of the young generation of theater makers, uh, who is working specifically with documentary theater, Jonas mm -hmm. Terterlis. So I think it's a good merge of uh, text and dance and so on. So yeah, I also love yeah, uh, То есть авторы спектакля это хореограф, который придумал все движение, и еще есть там режиссер, который работает с документальным театром очень много, mm -hmm. и с, молодым, с молодыми людьми, и с Вербатимом. И вот это объединение, которое дало... Там же нет текста по сути, но текст заложен в движении. То есть текст заложен и в сюжете, и в развитии этого сюжета, и в движении, и как бы в высказывании. Но это правда, это, это, это очень необычный спектакль, который стоит не пропустить. Да? И там нет языкового барьера вот, вообще. Даже титры не нужны. Ну, хорошо, про международную программу у вас 9 спектаклей из разных стран. Это ну что-то невероятное, конечно, по нынешним временам. Um, yes, but a lot of these performances are very small, uh, and uh, we have for the first time this year. Uh, um, so we are speaking about the concept of body, body on жанра uh, А, окей. Okay. То есть вы решили в этом году говорить о том, что такое тело, и как оно работает на сцене, и вне сцены, и вообще, как человек с ним управляется. И как это высказывание, ну, как это отношение к телу работает на сцене. И в этом году у вас будет впервые такая история, как не спектакль, а лекция, перформативная лекция, да? Yes, we have four of them. We have four performative lectures, and then the rest of the performances are like more usual theater. То есть четыре будет таких перформативные лекции на тему, которая связана с общей идеей фестиваля, но и пять других спектаклей, они более-менее похожи на то, что люди привыкли смотреть в театре. Yes, and uh, I don't know, I think that the concept of the festival's uh, international program is usually we're focusing on one major uh, artist and event. Uh, so this year it's Fia Menard from uh, France uh, and her show Dry Season. She's a transgender uh, director uh, who started as a new circus uh, artist But now mm -hmm. she's directing performances, which are presented in Avignon Festival and all the biggest stages. And I find her very interesting, very visual, very powerful. Mm -hmm. Вот одним из, как бы, как бы тем именем, который для вас является такой сердцевиной программы, от которой все раскручивается, это спектакль uh, Как и да, Автор она, да, она, она актер трансгендер, да, uh -huh. и ее спектакль был показан в «Авиньоне». И э, то, как она высказывается на эту тему, как раз на тему тела, это вот как бы центральная ваша точка, от которой расходятся разные там круги по всей остальной программе, да. Но я видел еще и протокол, который даже для тех, кто мало знает театр, все равно что-то что про это знает. И это такой необычный спектакль, который они уже показывали в разных странах. И вот он до вас доехал. И это интеллектуальное шоу, да? Yes, it's it's basically a performance without any human being on the stage. So uh, it it poses a lot of questions about uh, what is, you know, an Should we mm -hmm. applaud after the show or not? <смех> да, значит, ты вот дорассказала да, историю, потому что я не, не стала сама это все делать. Это спектакль, в котором действительно на сцене робот. Нельзя сказать, что это чем-то как бы представлено каким-то перформером. И вообще, как мы можем говорить о том, что на сцене, что за тело, или это не тело, или это вообще существо, не существо. И можно ли ему аплодировать, да, в конце концов? когда он исполнит свою, свою роль. Скажи, пожалуйста, у вас заявлен один спектакль, в котором вы являетесь копродюсерами? А uh -huh. вот расскажи мне про него, пожалуйста, тоже. Это лекция, uh -huh. это как бы в формате вот этой лекции. Но тем yes, не менее, yes. uh -huh. почему вы выбрали такую историю, что сделали ее с новым театром в Варшаве? It's a performative lecture. It started uh, with my uh, casual talk with the producer of uh, Polish theater director Magda Specht, mm -hmm. uh, who quit her work as a theater director when the war in Ukraine started in February. And she started uh, working all of her time as a cyber elf, which means she is uh, fighting fake information uh, and she's a kind of soldier in the war, but a virtual soldier. Soldier. Mm -hmm. And we found А, окей. Ah, okay. Это из Литвы обычно, да? Mm -hmm. Было. А, значит, uh, твоя, твоя, твоя, да, твоя коллега Шперт, Шперт, она в, в Польше. Она режиссер и продюсер и работает в театре, но вот с началом войны она выбрала для себя совершенно другую тему, она стала работать как ну как перевести этот кайбер эльф? Это такой кибернетический эльф. Да, но это тот, кто находит фейки, находит ботов, находит специально обученных людей, которые специально рассылают неверную информацию или провокативную информацию или заведомую ложь просто открытую и находит их и уничтожает своим там, правильным способом да? борется с ними то есть вот она вышла на такую на свою войну которая онлайн которая находится в информативном поле и поскольку это как ты как ты сказала оказывается вообще все родилось из Вильню из Литвы то вы решили присоединиться и сделать вот эту лекцию об этой работе, ее. Её... Но это тоже же интересно, да, это она как человек превоплощается в, в некое существо, работающее в онлайн-пространстве, да? это тоже такая работа с телом в некотором смысле, виртуальным телом, реальным телом. Виртуальный солдат. Да, виртуальный солдат. Это очень интересно. Скажи, пожалуйста, сама бы ты, но у нас осталось с тобой две минуты, сама ты все это уже видела, я так понимаю. Ну вот на что бы ты пошла второй раз из международного? Ну, наверное, я бы хотела посмотреть все, но мне очень хотелось бы отметить Генриету Тулакс. It's mm -hmm. uh, um Rabota. it's a work from uh Polish French director Anna Smoller. Mm -hmm. Uh very beautiful merge of documentary theater, performative lecture, traditional theater. It's uh amazing Polish actors from Novi Theater. Mm -hmm. uh, and um uh it's an old piece. Uh I think the premiere was like 2018, but it's a really good one and very much speaks about our genes. <laughs> Ну слушай, я тогда скажу, что это спектакль, который называется Хенриетта Лакс, поставили его в новом театре Анна Смолар, и это не новый спектакль, но то, что он до сих пор еще работает, как бы говорит о его качестве, если он с 2018 -го года в доступе и существует, и для тебя это один из важных спектаклей, ты его упоминаешь, он будет 6 октября у вас, да? Mm -hmm. Да, но новый театр Варшавы это одно из тех названий, которое не стоит пропускать. Не надо ехать в Варшаву, можно поехать в Вильнюс. Сэкономить время и деньги. Ну хорошо, да. у нас с тобой заканчивается время. Я тебе очень благодарна, Ачу, Ачу Герей. Спасибо и большое до встречи, вам. Привет. До встречи на вашем фестивале. Я очень надеюсь, что после нашей программы кто-то соберется и рванет в Вильнюс. Билеты на сайте Sirenas.lt. Вся Спасибо, информация. Женя. Спасибо. Всё. Счастливо. До свидания. И следующий четверг будет, наверное, программа в записи, потому что я буду на чайке. Счастливо. Пока. До свидания.